Сделай шаг мой тверже, Господи, помилуй и дай силу от Твоего Духа, Приложи ухо к моим молитвам. Я с правдой Твоею в Тебя только верю, Незнание Тебя — это больше потери, Которые были лишь пылью, ценю я не тот. Ты прости или обрати меня глиной, Прости каждый мой грех, и вобег не совершу их, Я Твой раб, человек, веди своей рукой на путь, Что по Тебе лишь вся слава, единственный глава. Yeah Честен, чист по часто часто Мысли стремить буду ввысь там, где глаз твой Подскажет мне правду и станет все ясно Что только быть в мире с тобою прекрасно Чтоб действия брата не стали напрасны Идущему с правдой не будет опасно В том мире, где более мерзко и грязно Я попрошу Бога, не дай нам завязнуть Боже, сделай шаг наш тверже Господи, помилуй и дай силу от твоего духа Приложи ухо к моим молитвам Ведь тебе все видно Боже, сделай шаг наш Наш, тверже, Господи, помилуй и дай силу от Твоего Духа, Приложи ухо к моим молитвам.